Привет, аудитория. В это воскресенье у нас пройдет номерной турнир 281. И на очереди у нас приливный бой турнира в легкой весовой категории между Ринатом Айтаном и Литровым Рыбалом. Ринато Майкана, 33 года, боец из Бразилии, провел он в профессионал 22 боев, 16 из которых одержал победы и в 5 потерпел поражение. Является он универсальным бойцом, имеет отличные навыки в БЖЖ, где может похвастаться черным поясом, умеет неплохо работать в стойке, но высокоуровневые бойцы в этом аспекте доставляют ему проблемы. Есть проблемы у Майкана в функциональном плане, но в крайнем бою неплохо отработал он с Десанисом пятираундовый бой, да еще удивил тем, что забрал у Рафаэля как раз таки пятый раунд боя. Хоть и принял за бой много уронов и уроны проиграл в принципе решение. Стойки частенько пропускает удары. Время от времени э, улетают нокауты и нокдауны, что говорит о проблемах с держаком. Ну, его соперник Брэд Ридл младший Майкана на два года боец из Новой Зеландии провел в профессионалах он 13 боев и держал 10 побед есть у него пару скальпов против достаточно известной позиции того же Добера и Мустафаева шел Риддл на стрике шести 6 побед подряд но в крайних боях проиграл Физию и Тернеру Бой с Физиевым который является его бывшим спарринг-партнером ничего не показал улетел в нокаут в третьем раунде с одной стороны бой должен был быть конкурентом, так как Ридл принял этот бой, значит, понимал, что сможет, сможет конкурировать с Рафаэлем. Но такого не было и подавно было ощущение, как будто Бред боится физиева. А в бою с Тернером Ридл вовсе смотрелся неуверенно. На первой минуте боя пропустил удары, а зачем-то полез в борьбу, где у него, откровенно говоря, слабые навыки и попал в гельатину. Ну и проиграл, естественно. Ну, в антропометрии преимущество будет на стороне Майкана, рост он выше на 10 см, размахе рук больше на 11 сантиметров, а длина ног больше ну, на незначительное 3 сантиметра. В стойке Риддл будет немного опаснее, но Майкана вполне может конкурировать с ним а, в этом аспекте. А вот в борьбе и партере Майкана будет гораздо опаснее как сверху, так и снизу. На бумаге тут больше раджиков для победы у бразильца. Плюс тот факт, что по каким-то а, непонятным причинам Риддл очень плохо смотрелся в своих а, крайних боях. А, Бред уже проигрывал с обмешанами. А как раз таки э, у Ринато находится на достаточно высоком уровне, чтобы э, дать Ридлу проиграть, возможность проиграть совмещенному снова. Я бы, наверное, попробовал и сну заиграть как раз-таки этот вариант за коэффициент 5.3. Нокаут от какого-либо бойца, я считаю, тут маловероятен. Как вариант можно забрать просто победу Майкана за коэффициент 1.85. Ну, вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там же я выложу в субботу варианты ставок на другие интересные мне бои, на которые я не сделал видео. Подписывайтесь на ютуб-канал. Сразу сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте до следующего видео. Пока!